Сегодня лекция спасибо влада большое что пригласили меня прочитать буду немножко подсматривать скажу честно потому что было мало времени подготовиться хотя за многолетний мой опыт практической деятельности психолога ну я подготовила большое количество материала оказалось начала вот лекция меня стимулировала его собрать все вместе подытожить меня зовут наталья колодяжная я практикующий психолог гешталь супервизор в общем, в разных направлениях училась вот и практикую уже около 12 лет ко мне на на прием приходят как семьи так и на индивидуальные консультации скажу честно что чаще это женщины чем мужчины приходят на терапию ну так получается вот и также я вместе со своей коллегой у нас есть скажем так долгосрочный проект мы, мы ведем терапевтическую группу которая называется грани отношений то есть когда влада обратилась ко мне по поводу лекции. Для меня, я подумала, это как раз вот та тема, что и мне интересно, и я рада, что кому-то еще интересно, кроме меня. А, ну, на самом деле, тема очень общая, да, про отношения, про общение, про конфликты. И мне очень интересно, вот из тех, кто сегодня пришел, я так понимаю, да, на эту тему, значит, это люди, которые понимают, что отношения, ну, они чем-то важны в жизни, они зачем-то нужны. Вот, иначе, я думаю, вас бы сегодня здесь не было. Вот, и мне очень интересно ваш, скажем так, ваш интерес в сфере отношений. Почему? Потому что отношения, как мы все знаем, они могут быть в паре. Почему-то, если мы говорим ну, про отношения, чаще всего ассоциируется про отношения в паре. Но отношения, они точно также могут быть и с коллегами, они точно также могут быть детско-родительские отношения, могут быть там профессиональные, конкурентные. То есть очень много разных видов отношений. Даже когда мы, например, приходим э, за какой-то услугой или там в магазин да то мы уже вступаем в некие там торговые отношения yeah. да мы становимся покупателями это тоже такой вид отношений поэтому мне скорее интересно про то вот какими какие отношения интересны вам вот если не сложно поднимите пожалуйста руку те кому интересно про отношения в паре например услышать сегодня <соценно> Так, большинство <соценно> <соценно> хорошо. Вот. А кому, скажите, интересно про детско-родительские отношения? Так, половина примерно, даже чуть больше. Хорошо, а кому интересно про отношения, ну, там, профессиональные, на работе, коллегиальные? Там, так, еще меньше рук. Хорошо. Я скорее ну, спрашиваю для себя, потому что я, вот честно скажу, когда готовясь к лекции, да, Проще всего это более распространенные проблемы На самом деле в отношениях между партнерами Ну там неважно То есть это дружба там, Отношения одного пола Или это разнополые отношения вот, Поэтому все что сегодня я буду вам говорить да, Конечно я в основном буду говорить На примере партнерских отношений в паре вот, Вы точно так же Но эти все вещи которые я буду говорить Они очень универсальные да? То есть их можно как кальку Накладывать на самом деле на любые отношения Потому что мы, как говорится, все родом с детства, да, вы все знаете. И первый опыт взаимоотношений, который ребенок получает, это, конечно же, отношения между родителями и ребенком. Вот это самый первый опыт. И когда ребенок вырастает, он переходит будем говорить, во взрослую жизнь, да, с каким-то багажом, с каким-то опытом. И это как раз вот тот опыт из родительской семьи, да? Поэтому получается, что отношения детско-родительские связаны с тем, как у нас формируются отношения во взрослой жизни, да? Точно так же детско-родительские отношения связаны, как у нас формируются отношения там... Ну, в любой социум, куда мы придем, в любой коллектив, да, то ли это на работе, то ли это какой-то дружеский коллектив и так далее. То есть э, э, мы, как бы, человек, ну, если в общем так говорить, да, он действует своими э, паттернами поведения, да, то есть он приобрел какие-то паттерны поведения, и он по такой себе, э, по пути меньшего сопротивления, по наезженной схеме, он выстраивает отношения со всеми, ну, окружающими людьми да как правило это как правило вот поэтому все то что я сегодня буду говорить оно касается разных типов отношений и э, это можно брать и накладывать на любые типы отношений вот если у вас какие-то будут возникать вопросы я думаю что влада сказала что уместно в конце лекции оставить время на ваши вопросы если у кого-то какие-то индивидуальные есть да и вы в лекции не услышите я не затрону этот вопрос то будет вполне уместно Спросите, я с удовольствием вам отвечу. Я тут привела цитату от Кернберга: я не знаю, кто-то слышал, о нем не слышал. Вот, скажу честно, что обучаясь, ну как бы работая психологом, я продолжаю обучаться. Да, и скажу честно, не жалею средств их своего времени, если к нам в Киев приезжают какие-то известные там психологи, психотерапевты, обязательно хожу на их лекции, вот, потому что оттуда есть возможность подчеркнуть что-то новое. Вот. И вот к нам в Киев приезжал уже дважды, кстати, вот известный психоаналитик, который написал книгу, называется «Отношения любви. Норма и патология». Да? Так Мне очень понравилась его фраза. И он сказал, что знание того, каким сложным образом любовь и агрессия сливаются и вступают во взаимодействие с жизнью пары, проливает светные механизмы, с помощью которых любовь может интегрировать и нейтрализовать агрессию при определенных обстоятельствах и одержать над ней верх. Да? То есть это для меня это фраза о том, что если мы знаем, да, как устроены отноши, наши отношения, если мы знаем, как мы ведем себя в этих отношениях, если у нас достаточно осознанный подход, да, то тогда мы можем, скажем так, не стихийно строить отношения, мы можем ну, ими управлять, да, управлять и агрессией в том числе в отношениях. Почему агрессии? Потому что тема наша касается э, и конфликтов ну, в том числе, а конфликты ⁇ это ну, все мы знаем, что это проявление агрессии. Ребенок, когда рождается, да, он познает мир через отношения. Поэтому как бы сейчас много разных там движений, там child-free family free там и так далее да там многие молодые люди выбирают направление не вступать вообще в отношения и так далее но наш мозг человеческий устроен таким образом что мы все равно мы ориентируемся на отношения мы ориентируемся на социум и отношения очень важны именно в отношениях матери и ребенка да у ребенка формируется психика то есть человеческий организм заточен Таким образом устроен, что отношения это, ну вот, это то, что обязательно должно быть, по-другому а человек не может. Отношения очень тесно связаны с нашим здоровьем. Вот. И это я уже, как практикующий психолог, могу вам сказать, что, например, если э, семья приходит с ребенком ну, на терапию, приводит ребенка, ну, что-то случилось с ребенком, да, как, какие-то проблемы, какие-то, может быть, психосоматические заболевания, да, то есть такое понятие, что ребенок выступает симптомом семейной системы. Что такое семейная система? То есть это то, как устроены отношения в семье, влияет на здоровье, на атмосферу да, каждого члена семьи. То есть хотим мы этого или нет, но уже как бы доказано, что исследования открыли, что мозг связан с отношениями. И заболевания, которые возникают в семье, да, в семейной системе, они очень часто являются таким, ну будем говорить, бонусом, не, не то чтобы бонусом, а вторичной выгодой. Да? Например, если в семье заболевает кто-то из членов семьи, например, каким-то сложным заболеванием, которое не лечится или которое ну, ну, какое-то тяжелое, да? то очень часто можно найти психологические причины этого заболевания в семейной системе вот Какое, какая вторичная выгода то есть часто в партнерских отношениях если один вот я приведу пример у меня клиентка которая пришла по поводу бесплодия то есть она уже лечилась везде да вот она прошла все, все что она могла пройти все обследования ей сказали что ну, извините, вам, к психологу, девушка, у вас с анализами все хорошо, у вас там проблем на, на физическом уровне нет. Ну, идите, лечите голову. Вот так ей сказал гинеколог, и она пришла. Ну, прям вот цитату передаю. Вот. И мы начали с ней исследовать это, потому что сразу ну, выявить да, причину этого очень-очень ну, сложно. И оказалось, что со временем оказалось, что отношения с мужем устроены таким образом, что благодаря тому, что вот она болеет неизвестным заболеванием, таким диагнозом, которому еще не поставили. Да, он ей очень сочувствует, он ее очень... Лежит, он для нее все делает, вот, а она -то такая вся хрустальная, и так ей это нравится, как он уделяет ей внимание, понимаете? То есть, ну, это про то, что э, ну, вот, это уже семейная система, да, и тогда э, заболевание является симптомом этой семейной системы. Только так человек получает внимание. Вот, поэтому э, действительно на самом деле. Э, Наши заболевания очень часто связаны с отношениями, ведь не зря говорят, там вот эти книжки, да, Луиза Хей написала, там, простите или как там, отпустите все обиды, вы там излечитесь и так далее. Это как раз вот про это, да. Про то, что то, что возникают негативные переживания в ходе каких-то отношений, вот, они отражаются на нашем здоровье. Ну, это действительно факт, это не мое открытие. Вот, поэтому так и есть. Поэтому, если мы хотим быть здоровыми, да, то нам хорошо бы иметь здоровые отношения. Почему я затронула тему здоровья? Потому что а, если есть. Ну, проблемы в отношениях с общением, да, то, как правило, возникают какие-то конфликты. Конфликты все делятся на два типа. Есть конфликты скрытые, да, которые э, протекают скрыто, неявно, и есть конфликты открытые. Вот это когда люди открыто конфронтируют, ссорятся, там скандалят, там и так далее, да. Вот. И эти конфликты, если какие-то остаются незавершенные, они способны оставлять след ну, у нас внутри, да? как говорят, обиды накапливаются, раздражение накапливается, недовольство накапливается, вот это как раз и есть тот груз, который может вызывать какие-то заболевания, ну, связь на самом деле очень простая. Вот, потому что если мы переживаем стресс даже в виде каких-то негативных эмоций, да, ну сразу просто иммунитет слабеет, и человек более подвержен каким-то тем же самым вирусам. Вот, поэтому я считаю, что отношения и правда очень связаны с нашим здоровьем. Итак, вот у меня вопрос к вам. Что самое главное в отношениях? Вот как вы думаете, какие у вас есть идеи по этому поводу? Довера. Почуття, довера повага повага, да, вы бачите речи я разговариваю российскую, я сподіваюся ну, всем зрозуміло чи мені варто перейти на українську, як ви добре, дякую бо мені вільнішен российский да, уваження, действительно, доверие, уваження чувства, вот какие чувства скажите, какие важні. Да и разумение такое, что животное. Ага. Взаиморазумение. Так, что еще? Эмпатия. Э -э, симпатия? Эмпатия. Эмпатия. Ну, сопереживание, да? Угу. Так, сопереживание друг другу, согласно. Умение разговаривать, разговаривать. согласно. Поддержка. Поддержка, взаимная поддержка. Так. Еще есть идеи? И личное пространство. Личное пространство. А у меня, я думаю, что очень важно, на самом деле, бесспорно, вы все правильно говорите, вы все, все об этом знаете. Есть такое понятие, как баланс в отношениях, да? баланс между тем, чтобы брать и давать. Да, есть другая теория, есть, ну, я так встречала, скажу честно, две теории, да. Одна теория, вот я готовилась к лекции и открыла одного умного человека, послушать. он сказал, значит, что вот отношения, вот они устроены таким образом, значит, мужчина, он берет энергию у женщины, а женщина, она как розетка. Она, значит, у нее энергии нет, но она из Вселенной берет энергию, значит, и отдает мужчине. Вот есть такая теория, да, что вот женщина должна, значит, передавать энергию мужчине, а мужчина только берет. Вот. Но я скажу честно, я придерживаюсь другой теории, мне как-то близка другая теория, теория про баланс, да, про то, что в отношениях, когда есть гармония, есть баланс вот этой чтобы поддержка была не просто поддержка в одну сторону кто-то кого-то поддерживает в отношениях а кто-то кого-то нет, да а именно взаимность да, то есть обмен энергией. вот баланс для меня это про обмен энергии когда поддержки достаточно каждому из партнера из партнеров до да? когда взаимоуважение есть у каждого не только я там, тебя уважаю, но и ты уважаешь меня, да, то есть есть обмен вот этой энергии и баланс в отношениях, я считаю, что это очень важно, иначе что происходит тогда в таких случаях, да, в парах, тогда происходит перекос, вот, у кого-то ресурса больше в отношениях, кто-то черпает энергию из отношений, а кто-то туда вкладывает, да, получается такой перекос, и, кстати, яркий такой есть пример, Мужчины тоже захаживают на психотерапию иногда. И один был у меня молодой мужчина, он сказал, «Я не знаю, что случилось. Я уехал в командировку, приезжаю, а жена собрала вещи и ушла, и сказала, что разводится. У нас же так все хорошо было». Понимаете? Вот эта ситуация, она про что? Про то, что одному из партнеров хорошо, и он не видит никаких проблем. Да? А второй партнер переживает недовольство, переживает какие-то проблемы, переживает какое-то напряжение, которое накопилось, и раз, и он готов разорвать отношения. Да? Вот эта вот ситуация, когда появляется перекос, когда вот эта последняя капля в чаше терпения, вот она капнула. Да? И все и больше я не хочу этих отношений, потому что я оттуда, ну, например, ничего не получаю. Да? Вот Это как раз ситуация про э, перекос, когда в отношениях нарушается баланс брать и давать. Вот. И, конечно же, э, вот, да, я эту главу назвала, люди могут любить друг друга, но если они нарушают основные принципы отношений, это приводит к разладу и конфликтам. Скажу честно, что считаю, что очень важно... Каждому из нас, ну, знать, да, э, не только что помогает сохранить отношения. Да, конечно, я вам могу рассказать там э, всякие лайфхаки, 25 полезных лайфхаков, как привлечь там вторую половинку, кстати, по этому поводу у меня есть отдельный вебинар. Вот, я в прошлом году проводила. Но перед тем, как сохранять отношения, да, я считаю, что очень важно вообще знать, как мы сами ведем себя в отношениях, какие мы ошибки допускаем в отношениях. Да? Что мы делаем такого, что, например, наши прошлые отношения оказались неуспешными, да? мы расстались. Или что привело, например, да? приводит к конфликтам в отношениях. То есть что мы делаем такого, что в конфликтах, появля... Не в, конфликтах в отношениях появляется там, раздражение, появляется много агрессии да? там, и так далее. Вот. Поэтому э, очень важно, важно отследить за собой и знать, какие именно я совершаю ошибки в отношениях. Вот. Я назвала, скажем так, четыре да, всадника апокалипсиса отношений. Да? То есть это то, что на самом деле убивает отношения, что постепенно-постепенно их разрушает. Вот. И первый пункт — это критика, обвинения и претензии что что это значит критика ну мы наверное все знаем да что значит критиковать вот и по этому поводу много анекдотов и шуток да вот про то что как там жены предъявляют претензии муж, мужьям там и так далее вот то есть обвинения и претензии это когда в паре один из партнеров взывает к чувству вины и к чувству, чувству стыда. Ну, например, он может сказать, как ты там мог так поступить? Или почему ты этого не сделала? Или как тебе не так было там я не знаю там вот в гостях были там да вот так вот э, заходите вот или как там тебе не стыдно было вот так вот себя вести там и так далее да то есть вот эти вот вещи критика обвинения и претензии во-первых увеличивает агрессию в отношениях да это называется ты высказывание может быть кто-то из вас кто интересуется коммуникациями и общениями кто-то встречал такие понятия как я высказывание и ты высказывание да то есть когда мы свою фразу начинаем с ты. мы общаемся с партнером и говорим ты такой секой вот петя вася коля они классные да мы их сравниваем еще к тому же а вот ты такой секой ты там обещал и не сделал там и так далее да вот это вот самые такие будем говорить мощные инструменты да когда мы критикуем когда мы обвиняем вот и выставляем какие-то счета претензии вот Далее, следующий момент, это презрение и неуважение друг к другу, мы с вами немножечко, чуть-чуть коснулись этому, да, и я хочу сказать, что, ну вот презрение, вот что такое вообще презрение, это когда, вот яркий пример, например, если пара идет в гости, да, и на людях, например, партнер может высмеивать, да, своего другого партнера, там там легко подшучивает, ха-ха-ха все, посмеялись, но на самом деле, а партнер себя чувствует ну таким, ну как бы каким-то не очень хорошим, да, то есть это может быть и выс... высмеивание, сейчас модное слово, да, там троллинг какой-то, еще что-то, то есть когда мы проявляем неуважение друг к другу, мы не уважаем желания друг друга, да, мы не уважаем потребности друг друга, мы упрямо не хотим слышать, один из партнеров говорит там, я хочу то-то, то-то, мы это категорически не принимаем, и настаиваем, например, на своем. То есть мы категорически просто не хотим слышать своего партнера и не считаемся с его мнением. Да? То есть это все вот сюда, презрение и неуважение друг к другу. Потому что что такое уважение? Это когда я уважаю тебя, ну, как личность, да, со, своими, со всеми достоинствами и недостатками. А ты уважаешь меня. Я принимаю тебя, и ты принимаешь меня. И если для тебя это важно, то для меня это тоже важно. Да? Вот, вот это про уважение. Вот. И ну, вообще, что такое там, да, вот с чего начинается ссора? Вот есть, есть такая фраза, что начало ссоры ⁇ это как прорыв воды. Достаточно одной лишь фразы, да, сказанной с презрением, чтобы началась ссора или конфликт. Да? Вот. И вот это как раз а, а, про вот этот пункт, вот, когда мы говорим очень... Своему партнеру да, э, говорим очень вещи, которые задевают и ранят. Да? Когда мы сознательно причиняем боль друг другу в отношениях, вот это как раз и есть про неуважение. Вот. И, äh, это больше всего касается, кстати, таких стихийных ссор и конфликтов, да, вот, когда это уже не просто конфликт, который тянется годами, а именно вот есть семьи, которые, пары, которые ссорятся, они такими взрывными, да, вспыльчивыми конфликтами, скандалами. Вот, и потом э, начинают извиняться, ой, я не знаю, что на меня нашло, ой, там и так далее. На самом деле все потому, что партнеры задевают друг друга за живое, да, ходят по больным местам, ну будем так говорить там, и так далее. Вот. А потом говорят, ну не сошлись мы характерами. Вот, ну да, мы поссорились, мы не сошлись характерами, понимаете? Вот. Следующее, это отрицание. Что я имею в виду под этим? Это когда, вот я его тоже назвала «игра сам дурак». Да? Это когда в отношениях никто не хочет на себя брать ответственность за то, что происходит в отношениях, за то, как, например, люди взаимодействуют друг с другом. Да? Очень часто… Приходя на семейную консультацию, полтора часа семейной консультации сводится к тому, что нас, ну, пара не может договориться, кто ответственен. Ну, как бы, он говорит, нет, ты виновата, что у нас все так плохо, нет, ты виноват, что у нас кризис в отношениях, нет, это ты плохой, нет, это я, ты плохая, понимаете? И вот это вот возлагание друг на друга ответственности, вот это как раз и есть да, игра в сам дурак. Да? Давайте найдем тут виноватого. Вот на него повесим всю ответственность за отношения и будем себя чувствовать хорошо. Да? То есть нету разделения ответственности в паре. Следующий очень важный пункт ⁇ это скрытность и молчание. А, то есть что это значит? Это есть такое во многих парах, что у них принято молчать о проблемах. Как правило, кстати, это идет из родительской семьи. Да? Если есть какие-то острые углы они стараются это обходить, вот, если есть какие-то проблемы, они стараются об этом не говорить, они это молчат, замалчивают, да? или начинают что-то скрывать друг от друга, ну, там, какие-то, я не знаю, проблемы, вопросы, там, сложности и так далее, да? и получается, что тогда вот эти недосказанные проблемы, они как бы копятся, да, претензии к другу, они же все равно в голове есть, да, внутренний диалог мы никуда убрать не можем, он все равно есть. Как бы мы ни старались смолчать, значит, мы в голове это прокручиваем, если мы себя сдерживаем и мы молчим, да, в отношениях. Вот, поэтому <как> это накапливается проблема, их становится все больше. И скажу, скажу честно, вот эта вот скрытность, игра ⁇ молчанку да, ⁇ она все больше пару ну, удаляет друг от друга, хотим мы этого или нет, но так происходит, потому что если мы стремимся к взаимопониманию, то это больше разговор о близости, да, о близости в отношениях, о том, что мы умеем общаться, мы понимаем друг друга и так далее. Да, вот, и мы не боимся сказать друг другу ну, какие-то важные вещи, да, что, например меня не устраивает в отношениях, да, но если мы об этом молчим о своем недовольстве, оно имеет просто э, свойство накапливаться, да, и вот это вот молчание, оно еще больше усугубляет, усугубляет, и как правило вот это недовольствие, оно накапливается. Кстати, хочу сказать, что вообще я лично считаю молчание это ну убийца и отношений, скажу честно, потому что вообще э, э, э, если говорить о молчании то это очень у нас в социуме очень приемлемая форма выражения собственной агрессии. Ну, например, я захожу в лифт, да, я здоровая с соседкой, ну, у нас же тоже отношения с соседкой, соседские. вот Я захожу в лифт, здоровая соседка, а она мне молчит. Что это означает? Призление. Вот. Она вроде ничего не делает. Понимаете? То есть это. У нас социума агрессивная форма проявления, своей, ну, проявления агрессии, там, проявления да, вот такая. Поэтому молчание я называю убийцей отношений. Или пример. У меня тоже привожу примеры из практики. Одна клиентка рассказывала о том, как с мамой в детстве она ссорилась, и мама с ней не разговаривала неделями. Ну, вот, просто игнорировала, делала вид, что ее нет. Да, то есть это молчание, которое, вот это про равнодушие, да, про то, что, про игнорирование. Вот, кстати, еще тоже яркий пример вот такого разрушительного молчания. Наверняка, может, кто-то из вас сталкивался, может, слышал такие примеры. Вот в школах, когда приходит новенький в какой-то сплоченный коллектив, и он как-то, ну, выделяется из всего коллектива, он как-то, ну, ну, не такой он пока, да? ну, пока не такой. Вот. И иногда бывает так, что коллектив его не принимает. Вот. И есть в школьных коллективах такая игра да, в игнор и в молчание, когда, например, весь класс не разговаривает там, да, с одним человеком. Вот. И это, вот это от, человек попадает в травму отвержения, да, он травмируется этим, и, ну, скажем так, это... Подрывает самооценку, подрывает уверенность в себе, то есть полностью подрывает веру в себя у этого человека. Да? Поэтому я считаю, что вот молчание это, ну, это суперагрессивная форма общения в отношениях. Все-таки это все равно общение, потому что даже если мы молчим внешне, мы все равно человеку что-то транслируем да? Там своим видом, своим взглядом. Ну и так далее. Как все вы, кстати, знаете, что э, в общении на 80% мы общаемся все равно невербально. Ну, то есть не словами, это язык тела, да, язык жестов, взгляд, эмоции и так далее. Вот. Поэтому даже если мы молчим, это ну, никак не решает проблему. Я считаю, наоборот, только усугубляет. Четыре стадии, на самом деле, проблемных отношений. Да? И первая стадия проблемных отношений вот если ну, в отношениях что-то не так, да, как понять, что у меня в отношениях что-то не так? Ну, первое, конечно же, это внутреннее чувство неудовлетворения, да, и, э, и вот есть, как это развивается. Да? Вот проблемные отношения вот имеют такие стадии, как они развиваются. Сначала это проявляется в противодействии. То есть, когда в отношениях чувствуется противостояние. Вот, по поводу своих действий, по поводу своих желаний. И это приводит к тому, что идет накопление раздражения. Что значит противостояние? Ну, это сопротивление такое, да? Вот я хочу одного, а партнер хочет другого. Вот, и в отношениях чувствуется, что... Ну вот, что-то мы не можем договориться, скажем, да, это пока такие ощущения. Следующая стадия – это открытое возмущение. Когда-то уже переходит в открытый конфликт, когда не скрытое, об этом уже не молчится, да, то есть противодействие нарастает в паре, и э, э, это начинается, скажем, проявляться в скандалах, в ссорах, э, что, что происходит.